Привет, друзья! Сегодня я хочу записать видео про то, как защитить человечество от коронавируса. Да? Ну, по сути, это вирус, который имеет свою оболочку, да? поэтому для нее не могут придумать вакцину. Вот, Она распространяется как грипп и действует точно так же, как и грипп, да, то есть она, то есть, э, ну, понятно, что она э, коварная, да, вот, у нее здесь есть вот такие кожи есть и внутри есть ДНК, вот, ну, то, то, точно так же, как и живой организм, она действует вот так, размножается. Вот. Размножается. Ну, по сути, э, само вот этот, сам вот этот вирус не опасен, да, вот. Но э, человека уничтожает собственный иммунитет. Ну, иммунитет у нас э, сражается вот этими вирусами. Вот. И вот этот. Э, впрыскивает вот ведь вирусы она этот э, перекись водорода вот а вот эти от этого перекиси водорода э, создается э, э, свободный радикал э, свободный радикал о ну или аж OH. вот вот вот этот Оаж OH уничтожает наши ДНК. Днк. Вот. Иммунитет может пустить вот, этот, вот эту ДНК, если, если у человека иммунитет ослаблен. То есть для того, чтобы иммунитет хорошо работал, в организме нужен тестостерон. Здесь. Вот. То есть этот вирус проникает только тогда, когда у человека много дегидротестерона. Дегидротес. То есть, когда холодно, когда холодно, у человека повышается уровень вот этого гормона дегидротестостерона. И тогда иммунитет ослабляется, вот, это, вот эти клетки ослабляются, то есть они не понимают, что этот вирус, то есть они пускают ее, и этот вирус входит и как бы размножается. Потом, допустим, утром повышается вот этот тестостерон, иммунитет просыпается, видит, что он окружен вот этими вирусами, и начинаете их атаковать вот этим перекиси водорода. И сам же умножается вот этот иммунные клетки. Вот, умножается. И в это время иммунитет, этот вирус уже проникает во все щели в клетке человека. То есть, иммунитет начинает уничтожать клетки человека, собственные клетки человека, пытаясь уничтожить вот этот вирус, да? То есть, он впрыскивает вот этот перекись водорода, который не щадит ни человеческие вот эти клетки, ни вот эти вирусы. Но из-за того, что вирус проникает глубже и глубже, вот, вот этот э, иммунитет уничтожает намного больше вот этих собственных клеток, вот, вот этот иммунные клетки называются э, гноем, да. Вот гной это и есть иммун, иммунные клетки. Вот. Они очень э, скоростные, так, быстро бегают, вот, быстро двигаются. Они, конечно, намного сильнее, вот этих э, вирусов, да. Э, любого вируса просто, просто на самом деле вот этот. Э, Вирус, она как бы проникает, когда у нас этот у нас этот повышается, вот. И как защититься, да? Вот. Можно, конечно, всегда держать тестостерон повышенном уровне. То есть для этого нам нужно хорошо одеваться, чтобы ноги были в тепле, чтобы половые органы были в тепле чтобы штаны были теплыми теплые трусы теплые носки ну чтобы тестостерон всегда был в высоком уровне чтобы иммунитет всегда бодрствовал вот и если допустим человек все-таки заболеет вот этой болезнью да вот иммунитет начинает сражаться и у человека повышается температура. То есть у человека повышается температура. Есть одна причина, почему человеческая температура повышается. Потому что иммунитет дает задание, то есть организм дает приказ клеткам да, вырабатывать тепло. Тепло освобождает от гидридов водород. То есть есть такая молекула гидрид называется ну там аскорбиновые кислоты да они имеют переменную валетность это переменные гидриды называются от них когда повышается температура тела да, до допустим 30 38 там 39 и вот эти гидриды начинают отпускать катион водорода вот вот этот катион водорода, водорода, она соединяется этими молекулами гидроксила. То есть, ОН OH соединяется, превращается в H2O. Но, но если у человека нет вот этих водородов, температура тела все равно будет повышаться, повышаться, и вот эти гидроксилорадикалы, они будут уже уничтожать наши ДНК. Ну, по всему телу. Вот. И таким образом э, человек как бы быстро стареет. У него э, уже уже иммунитет начинает сражаться вот этими клетками, у которых там ДНК мутирован до 30%. То есть все человеческое тело уже начинается атаковаться вот этими иммунными клетками. Вот. Ну, врачи обычно дают э, вот, эти, ц, вот эти самые антивирусные там препараты, которые блокируют вот эти э, вирусы, да, и, и, и дают еще иммунодепрессанты, вот который отключает вот именно вот этот э, иммунную систему, ну чтобы не сражался, чтобы не создавал вот этих э, всяких там гидроксилов радикалов там вот. Это почему так происходит? Почему вообще вирусы есть? Почему иммунитет не может победить их? Потому что мы все созданы для изолятора молнии, то есть все должно быть по правилам, да? Вот, когда энергия молнии падает на землю, вот, допустим здесь идет дождь, холодный дождь, у человека повышается дегидротестостерон, здесь стоит человек, вот, здесь стоит второй человек. А здесь стоит вот этот источник вот этого самого коронавируса, да, допустим, те же самые, ну, скажем, бананы, допустим, да, вот. Вот когда человек, <coughs> допустим, этот человек скушал вот этот банан, да, у него вот этот дигидрататистерон повышен, и этот человек заболел и передал вот вирус другому человеку. Ну, вот так. Вот. Тогда получается как бы... Вот этот изолятор молнии, который создал Бог, да? она как бы получается бесполезным. Это у нас э, изолятор молнии. Вот. Но Бог сделал так, чтобы все растения и человек имели вот эти острые края. Вот эти острые края. Допустим, хвойные деревья, твердолиственные растения, вот, вот листья. Они все имеют острые края, вот травы, вот волосы человека, вот усы, борода. Все они имеют острые края, от которого энергия молнии вылетает. Вот, создается вот свечение и создается озон о 3 вот этот О3, он, он как бы дезинфиксирует. Ну, то есть, человек дыхает, дышит, и все вокруг вот этот озонируется. И озон является у нас дезинфектором, да, то есть, он уничтожает вот все эти коронавирусы благодаря вот этому озону, да, вот. То есть, если даже человек будет дышать вот этими коронавирусами то озон их просто уничтожит вот то есть здесь как бы нету никаких вирусов хотя дегидротестестерон у человека будет повышаться иммунитет будет отключен вот иммунитет в это время отключается для того, чтобы человек омолаживался, омолаживался либо же э, происходило зачатие у человека, да, у мужчины и женщин происходит зачатие ребенка из-за холода, дегидратации, когда иммунитет отключается. Вот. Ну, если это все по правилам, то у человека никак, никаких болезней не должно быть. Вот. И все это происходит, когда холодно, когда повышается уровень дегидротестостерона, когда иммунитет отключается. Но в то же время вот этот, водород, вот этот водород, который защищает организм человека, проникает в человека. Потому что здесь есть вот эти древесные угли. Вот. Когда происходит распространение энергии по поверхности Земли, вот эти угли замыкаются. И создают много водорода вот этот водород проникает в человека в растения, в те же самые бананы вот проникает вот и вот если даже человек после этого заболеет вот этими коронавирусами там всякими вирусами если даже заболеет потому что у него иммунитет-то был отключен да если каким-то образом вот этот озоновый слой не, не смог победить вот эти болезни, да, вот этот озон, да, вот, у человека будет очень много вот этого вот этого водорода, вот, который будет э, защищать э, человеческий организм вот этих, вот этих свободных радикалов э, гидроксила ОН, OH, Вот. То есть, если мы понимаем вот это все, мы сможем защитить себя вот, эти, вот этих коронавирусов. То есть, в обычном состоянии человек не может ходить вот этот изолятор молнии. То есть, допустим, через день, через два, когда нету вот этого холода, человек должен ходить в, в теплой атмосфере и у него повышается тестостерон, который вот этими иммунитетом защищает человека вот от коронавируса. То есть мы должны одеваться тепло. Но все же, если э, к нам попал вот этот дегидротестестерон, вот, то есть повысился дегидротестестерон, сейчас же у нас холодно, вот, идут тайфуны, там наводнения, поэтому человек все равно может заболеть, и тогда остается только, только одно полагаться на иммунную систему. Вот. Но иммунная система, как мы узнали, губит наш организм. И для этого нужна другая защита, то есть антиоксиданты. Вот этот. То есть нам нужно в организм внедрять именно вот эту молекулу водорода. Вот. И этот водород можно получить с помощью вот этих древесных углей и электричества, да, вот статического электричества, которое вот энергия молнии плюс выходит, а отрицательная энергия проникает, которые втягивают в человека вот эти катионы водорода. И все это происходит в холоде. Но если таких возможностей у, у человека нету, то можно использовать э, ноги, да. То есть, энергия молнии проникает через одну ногу, через другую выходит, и при этом вот у человека вытягиваются вот эти свободные радикалы и проникает вот этот э, водород. да. То есть, это эту можно использовать, вот эту технологию на, э, на малых напряжениях, допустим, через 9 через 9 вольт, пускаю ее через 2 килоома. То есть через одну ногу проникает энергия, через вторую выходит. То есть, человек стоит на двух емкостях с водой, насыщенной водородом, и пускаются на каждую на каждую емкость по 9 вольт. Таким образом, человеку проникает вот эти. Вот этот э, водород, который будет защищать человека вот от этих вредных действий, вот этого, э, действия вот этого иммунной системы, да. То есть у человека уже температура не будет повышаться так высоко, да, чтобы человек умер, но она будет уже снижаться, вот иммунитет сделает свое дело то есть он просто уничтожит вот все эти коронавирусы и человек как бы не умрет вот ну вот что я хотел сказать насчет вот этого коронавируса потому что все это технологии изолятора молнии то есть мы все равно хоть пройдет 10 тысяч лет, сто тысяч лет, вот эти коронавирусы все равно останутся. И мы все равно должны понять, что такое изолятор молнии, потому что все это как бы технология.